Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для Клёва!» И сегодня у нас необычное видео. Друзья, какие требования и характеристики вы предпочли бы при покупке ящика для снастей? Для кого-то важная вместительность, для кого-то бренд, а для кого-то просто, чтобы он был крепким. Именно об этом сегодня пойдет речь. проведем краш-тест ящика Legging Fishing Gear. Мы приготовили для него несколько испытаний и будем надеяться, что он не развалится сразу же после первого теста. Производитель утверждает, что это один из самых крепких рундуков в мире рыбалки. Итак, посмотрим, что он из себя представляет. Ну, первое, что бросается в глаза, это вяленькая такая гибкая ручка, что не соответствует словам производителя прочности этого ящика. Защелка тоже пластиковая, но выглядит понадежнее, чем ручка. Внутри ящика три прозрачных полки, которые крепятся как к нижней, так и к верхней. Крышки ящика, так как он открывается на 180 градусов, то достаточно устойчивый по сравнению с другими ящиками. Имеет, в принципе, достаточно места, чтобы захламить его рыбацкими прибамбасами. Не будем зацикливаться на характеристиках этого ящика. Их вы можете посмотреть на сайте klevo.com.ua или по ссылке в описании к этому видео. Ну а мы уже начинаем, потому что уже хочется с ним что-нибудь сотворить. Обычно на рыбалках, друзья, ящики ломаются из-за того, что на них наступают. Это одна из первых причин поломки ящиков. Ну вот э, в данный момент я на нем стою, на этом ящике. В принципе, он меня выдерживает. Я даже пытаюсь на нем подпрыгнуть. Главное, чтобы мостик выдержал. Да. Так, проверяем. Пока целый. Никаких поломок, трещин. Нет, что-то там хрустнуло, но... Пока все целое. Итак, первое испытание он прошел. <смех> Друзья, вторая причина, как мы прочитали на форумах, это ящики падают с какой-либо высоты. Ну что ж, попробуем его уронить хотя бы вот так, да? На землю сначала. Ну, пока все хорошо. Друзья, попробовали мы его бросить практически чуть не со второго-третьего этажа. Насколько мне хватило сил подбросить его вверх. Но пока держится. И мы переходим к третьему испытанию. Все жестче и жестче. Друзья, третьим испытанием это падение пьяного рыбака на ящик. Конечно, если этот ящик выдержит третье испытание, я сильно удивлюсь. Но вместо пьяного рыбака буду, буду не я, а бревно. Но тем не менее, попробуем. Это бревно и вытарит ящик. Вот у нас поломалась крышечка внутри. Мы специально сюда положили кучу всяких моментов, кучу всяких волобронных <coughs>, принадлежностей. Но крышка внешняя не поломалась, а полочка сломалась, друзья. После падения рыбака. Вот такой у нас получился вариант падения рыбака. Но, смотрите, конструкция внешняя целая, полностью целая, друзья. Друзья, ну если еще этот ящик послужит нам как орудие самозащиты, самообороны на рыбалке, это будет вообще хорошо. То есть, грубо говоря, если этим мячиком швырять противника пьяного, которого на вас нападает, как вы думаете, выдержит или нет? Ну вот он, противник, это дерево даже, да? Так. У нас тут все поразыпалось Смотрим э, У нас сломался, друзья, замок Замок все-таки Не выдержал испытаний, друзья так. Но сама конструкция Сама пластиковая конструкция этого ящика Целая, друзья Целая Вы представьте себе это же просто какое-то чудо, честно говоря. Ну вот. Мы его доломали до конца. Друзья, мне как рыбаку, честно говоря, очень неприятно, мягко говоря, снимать такие сцены. Потому что я бережно отношусь ко всем рыбацким принадлежностям. Вот. Но ради вас я провел этот эксперимент. Вот этим ящиком. На редкость он оказался очень качественным. Но надеюсь, вам на рыбалке до таких крайностей не надо будет приходить. Как самооборона, пьяные рыбаки там и так далее. Но в целом хочу сказать, что ящик очень-очень достойный. Не многим производить. Поэтому Legend Fishing Gear это очень достойная фирма. Достойный ящик. И всем рекомендую. Да. Самое интересное, что ручка, которой я говорил, что она вроде как мягкая и как вобла. Но она сниматься-снимается, друзья. Но ломаться-не ломается. То есть она защелкивается, если надо, если при каких-то жестких нагрузках она просто тупо отщелкивается. Но она не ломается. То есть вот она, смотрите. Она не ломается. На которую я с самого начала грешил. Напишите в комментариях, как вам новая рубрика Crash Test на канале Все для клёва». И Если вам хочется, чтобы мы проверили характеристики на прочность каких-то других рыбацких принадлежностей, пишите в комментариях. Мы обязательно это сделаем. Друзья, вы были на канале Все для клёва». Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, мы прощаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего, пока.